Здесь жизнь моя, есть песнь хвалы, Что громко среет сомнения. Среди неправды грешной мглы Гласит о дне спасенья. Среди неправды грешной мглы Гласит о дне спасения. Жизнь и шум и суету, я слышу, как ликуя, Поют спасенные Христу, И как молчать могу я, Поют спасенные Христу, И как молчать могу. Бог со мною, пусть тучи полночи пройдут, Он будет мне зарею, пусть тучи полночи пройдут, он будет мне зарею, И что мой мир не потрясет? Сульну я, пока меня он бережет, О, как молчать могу я, пока меня он бережет, но как молчать могу я. Гляжу я вы там меньше туч и не И день за днем спасения луч все больше сердце греет. И день за днем спасение луч все больше сердце греет. К все сильнее бьет, и в нем от раду пью я. И слышу, как Господь грядет, О, как молчать могу я, И слышу, как Господь грядет, О, как молчать я могу.